если вы не можете решить какую-то свою задачу. Почему? Первое – это отсутствие сил, отсутствие ресурса. Второе – это нет нейронных связей, новых нейронных связей, помогающих именно в этой ситуации найти решение. И что же делать? Первое – это в первом случае нужно отдохнуть. Возможно, что когда вы отдохнули, придет новая мысль и создастся нейронная связь. И второе, если вы очень долго уже не можете найти решение какой-то своей задачи, и нужно идти в терапию или делать практики, которые обновят ваши нейронные связи и покажут вам возможный выход, которого нету в вашем опыте. Приходите ко мне. Я на бесплатной диагностике как раз покажу вам такой путь.